И тогда я создала свой YouTube-канал. Я продолжила преподавать, создала YouTube-канал для того, чтобы поделиться, поделиться с людьми, с большим количеством людей своими знаниями и я могу сказать вот положа руку на сердце что мой youtube канал является единственным каналом на котором вы найдете полноценную программу занятий вокалом для начинающих для дыхания возрождения природного голоса не короткие разрозненные видео которые вас только путают а Пошаговый такой план работы над своим голосом. Можно найти в плейлисте «Уроки вокала Анны Камлевской». Ага, вы пишете, что лагает трансляция? Да, возможно, потому что э, могут быть проблемы а, с интернетом. Сегодня в Москве метель жуткая, меняется погода, такое может быть. И, возможно, потому что у меня слабый ноутбук, надо обновлять технику. Так, попал случайно по запросу «Как научиться спеть?» Надеюсь, найду здесь что-нибудь полезное для себя. Да, оставайтесь, вы найдете супер много всего полезного для себя здесь. Получается, вы закрыли свой гештальт? Ну, в какой-то степени, да, наверное, я очень к этому стремилась стоять на сцене быть звездой и так далее, сделать вот это большое шоу, о котором я мечтала с детства, да, но в той или иной степени. И да, видимо, это все произошло, и мне захотелось поставить перед собой новые цели, открыть новые горизонты и двигаться вперед. Я поняла, что процесс преподавания мне приносит гораздо больше удовольствия, чем выступление на сцене. И сейчас на моем YouTube канале более уже 70 тысяч подписчиков, суммарно мои видео за все время посмотрела просмотрели более трех миллионов 500 тысяч раз, вздумайтесь, мне прям даже немножечко дурно от этих цифр, и я сняла более 550 видеороликов полезных и получила более 10 тысяч положительных комментариев, и они до сих пор приходят, что люди начинают заниматься, делать упражнения, и это к лучшему меняет их голос». Но и Ютуба мне было недостаточно, я двинулась дальше. Мне хотелось упаковать все знания в четкую программу, чтобы это было удобно для просмотра, чтобы это всегда было под рукой у студентов. И я записала курсы на площадку Udemy. Это международная площадка с онлайн-курсами. Вообще на любой вкус и цвет, в том числе и по вокалу вы можете найти там курсы. Сейчас а, у меня более... Магия цифр, смотрите, семерки. Сегодня посмотрела, обновила презентацию, 777 студентов. На моих курсах, возможно, кто-то уже купил. Буквально бывает так, что каждый час идут какие-то покупки, не успеваешь обновлять статистику. Вот уже практически тысяча студентов, и вы знаете, там есть возможность возврата курса, но... Было парочку возвратов, причем один возврат был от конкурентов, я их вычислила по электронной почте. Отсняла 7 видеокурсов, сейчас 8 снимаю, у меня очень высокий рейтинг преподавателей, 4,7, иногда бывает 4,9 из 5 возможных. И получила я уже более 100 положительных отзывов, я не могу сама там попросить кого-то написать отзыв, там совершенно люди не знакомы, но есть кто-то, кто меня давно знает, конечно, да, я могу попросить написать этот отзыв и так далее, но это буквально единицы, два-три человека, может быть, я знаю, кто купили эти курсы, но остальные это люди совершенно мне не знакомые, поэтому абсолютно честные отзывы на этой площадке, не те, которые я могу сама разместить на своем сайте и юдеми мне также оказалось недостаточно я завела канал на яндекс дзене там уже более 30 тысяч подписчиков активная аудитория она скачет но в районе миллиона и больше 600 статей уже у меня есть на этом канале